Всем привет! Российский певец Николай Басков застукал Ани Лорак с ее новым возлюбленным Егором Глебом в самолете. Басков снял их на видео. Звезды, видимо, летели вместе на одно из выступлений. Николай, прогуливаясь по лайнеру, неожиданно нагрянул к Лорак с вопросом «А тут кто у нас?». Как передает политика НЕТ, видео появилось в Инстаграм Ани Лорак. Артистка готовилась спать и уже была надета специальная маска для сна, как ее потревожил Николай. Пикантной изюминкой курьезной ситуации стало то, что напротив лорак пытался уснуть ее парень, саунд-продюсер Егор Клеб. Тот натянул на голову капюшон, а на лицо – кепку, давая понять, что его лучше не трогать. Но для Баскова это не стало помехой. Николай моментально переключился с певицы на ее друга со словами. Но это неизвестный человек. Он всегда скрывается, потому что всегда меняется. еще кое-что покажу, покажу. Внимание, внимание. А тут кто у нас? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да. Но это неизвестный человек. Он всегда скрывается, потому что он всегда меняется, меняется. Кстати, на видео отчетливо видно золотое колечко на безымянном пальчике правой руки Ани. У Егора Глеба есть одна особенность – он постоянно на свои фото прячет лицо под кепкой. Примечательно, что практически на всех совместных фото с Ани он прикрывается кепкой, как будто стесняется чего-то. Ранее на своей странице в Instagram Ани Лорак похвасталась отдыхом в Турции. Звезда поделилась несколькими снимками.